Пожалуйста, чем вы пришли сегодня на эту акцию? Я пришел на эту акцию также потому, что я рассматриваю более глобальные процессы. Процессы разложения капитализма и также его э, цикличные кризисы, то есть рецессия сама по себе капитализма. Я также ходил и на предыдущем мероприятии «Fradio Future», так как процесс ученик» является Главная заслуга профсоюзученик Это организация Секции Fridays for Future И первые акции у нас начались С мая этого года И тем самым практически каждый месяц Мы проводим акции по всей стране Буквально от Москвы до Владивостока Тем самым молодежь Как Действительно аспект и концепт Нового будущего строит ну, строит свои взгляды Можно сказать Она не хочет краснеть за будущее поколение, да, она хочет бороться за них, это самое главное. Первоначально этот процесс может начинаться с процесс борьбы, может начинаться с экологической повестки, борьбы за борьбы за женские права и так далее. Но рано или поздно это все сводится к решению комплекса проблем, то есть революционному пути, то есть марксистской методологии. То есть вы хотите сказать, что решение всех экологических проблем непосредственно связано с политической повесткой государства и общества? Оно связано не только с политической, а основой, точнее природы политической, а также связано с социально-экономическими отношениями. Да? А, к вопросу о эксплуататорских формациях. Капитализм — это такой же этап человечества, но при этом на, данном, а, на данной стадии он переживает себя, и тем самым мы а, видим войны, мы видим национальные розни и другие беды человечества. Стоит задуматься, сколько капитализм убил в принципе людей. И исходя из этого, а, главный приоритет капитализма заключается в максимализации прибыли, а ни в коем случае не в решении тех или иных проблем обозначение чрезвычайного положения это не более чем отмазка, отмазка от действительных проблем. И тем самым во Франции это вылилось на данный момент в забастовку, огромная забастовка, которая продолжается и до сих пор. И тем самым такое же будет и в России и в других странах, пока мы не будем видеть грани нового мира, неприготовленного господами. Все, спасибо большое. Леонид. Спасибо вам.